Не пьяный бараш, бараш. Э, попробуй. А четыре. Я херил просто. Не пробуй. Четыре. Майнкрафт! Ну ба наврот! А попробуй! Л л ну ба наврот! Нихуя себе, ты ч? Бараш! Зай-бар! Твоя сюда, блядь! Да, да, да. Я тебе покушать принес. Может еще. <сос> Нет, а ВОНИ отсюда, блядь! БЛЯТЬ! Ой, этот маленький, бонючий, коммунистический пидорас-хуисос. Здраво, Агалы, блядь! БЛЯТЬ! Two thousand Нихуя не понял. Сука, сука, блядь! Cause she thought she